Поскольку мы работали здесь, называется ванлайн. Монахи и бабы не очень совместимы. Здравствуйте! Мы записываем эту программу 19 апреля и поздравляем всех с несостоявшимся с краном в этом году какой-то гринч по имени коронавирус украл наш тайский Новый год. Его перенесли, но не объявили когда, куда, насколько. Да, возможно там позже проведут, а возможно, если все затянется, то и увидим его в следующем году только. Поэтому мы решили немножко поднять настроение и разбавить серию видео про карантинный город. Воспоминаниями о том, как это бывает, и как это мы надеемся будет еще раз. Твой первый Санкран был в 2006 году, я знаю. При том, что уже работала в Таиланде, но по Да, сути, я была... приехала осенью и получается, я только полгода была в Таиланде. Но я была в Таиланде, а не в Паттайе. Я жила на реке Квай и я не видела города, меня предупредили, что сон кран – это когда тебя будут обливать, поэтому ну, посторонись, поберегись, не носи хорошую одежду. Ко мне приехала мама и как раз на сон кран, поэтому мы, естественно, сразу же поехали с ней в магазин. Мы сели на Сонг в районе Альказар Шоу, а хотели добраться до Бикси, то, что сейчас Централ Фестиваль Марина. Так там немножко совсем расстояние. Да, но там обливали, и мы думали, что если мы сядем на Сонг то нас не будут обливать. И мы попросили водителя, пожалуйста, быстрее поехали, не надо останавливаться нигде, там же обливают. Да, но все произошло абсолютно наоборот, он сигналил, да, вот так вот и останавливался возле каждого бара. Полный кузов был воды, естественно, мы были мокрые. Мы с мамой решили, что он издевался над нами, поэтому, конечно, Ах, кипит. Какой негодяйский водитель. Мы, да, мы погорячились, мы даже психанули, выбежали, перешли дорогу, ушли туда в бикси. Но он запарковался, он нас догнал и истребовал а, оплату, да, все-таки, да. Все да. Какими-то страшными словами что-то попросил, на видимо 20 бат мы ему отдали. Но я, я к тому, что даже когда вас предупреждают иногда, что санкран это вас будет обливать водой, то не каждый понимает масштабы этого мероприятия. Сколько будет воды и где она у вас будет? Мой же первый санкран был через год. В 2007 году я сюда приехал работать на русском телевидении, для меня это было вообще первая заграница и первый же месяц был санкран и это было вообще Взрыв башки. По своим ощущениям, я был как турист. Хоть и работал уже здесь, но прям вот... Для меня было все в диковинку. Был как турист, как, как безбашенный турист, так скажем. И мы творили такое, что порой даже бывая, было за это До стыдно. Сих До сих стыдно. пор стыдно. Мы сейчас находимся на улице Наклая, не просто так. В этот день она должна стоять и быть залита водой, засыпана тальком. И заставлена машинами, людьми, бочками, барами, девками, трансухами. всем. всем. Мы здесь не просто так. Здесь у нас был первый офис. Вот он, сейчас здесь клиника, это Windmill Resort Hotel, и в этом комплексе, помимо отеля, есть еще в аренду сдаются помещения для различных бизнесов, вот в угловом у нас был офис туристической компании и офис русского телевидения. Первого русского телевидения в Таиланде назывался канал Добро пожаловать в Потаю. я там работала, и я там с Таней познакомился. Но об этой истории мы расскажем, наверное, в другом выпуске. Если попросим, так-то чем мы расскажем? А то есть ты не хочешь рассказывать, да? Окей. Может, неинтересно людям. Ну и поскольку мы работали здесь, и гуляние происходило в этот день тоже здесь, соответственно, здесь же все случилось. Нет, это так. И поскольку мы работали здесь, соответственно, здесь же мы и отмечали Сонкран. Первый и единственный, наверное, такой оторванный сон Те видео-вставки, которые сейчас видите, это как раз с того, с 2007 года, как все это было Видео настолько старое, что оно даже квадратное еще Еще тогда в не снимали, да? Здесь мы поливались водой, пили коктейли Лон Айланд Вон Танюшка прыгала, веселилась Смотрите, какая хорошенькая. <свот> а по поводу стыдного. Я помню, как я увидел в одной из машин приоткрытое чуть-чуть окно и подбежал, и задул туда, наверное, литр воды. Были такие большие шприцы на один выстрел, но вылетало туда много. Я прям в эту щель как задул, там была тайка. Как она верещала. Мы убежали. Такие типа а -а -а, гиены, да, жущие, убежали. Конечно же, так делать нельзя. Тема мы отличается с онкран, то, что очень у многих сносит голову. Да, за это стыдно. А еще стыдно за то, что мы поиздевались над менеджером этого отеля. Мы ее схватили втроем, отнесли к бассейн. Без тебя. Не, пацаны, пацанами, пацанами мы. Схватили втроем менеджера отеля девушку и прям в униформе отнесли и кинули в бассейн. Она упиралась, она смеялась, она кричала, мы думали, что она заигрывает, но когда мы потом ее вытащили, она, конечно, была очень зла и что-то кричала, она на нас ругалась, такая мокрая, волосы висят, тушь потекла. На следующий день нам пришлось извиняться. Поскольку мы же у нее арендуем офисы и надо сохранять дружеские отношения, в общем, было стыдно, мне до сих пор стыдно. Мы начали 18 числа, закончили 19. -го. Нон-стоп. Возле каждой бочки со всеми э, дружили, друг у друга пили из ведер алкогольных. И а, не боялись коронавируса. Не боялись вообще ничего. И как бы темнело, но люди не расходились, дороги были перекрыты. И мы пошли пешком до Волкин-стрит, то есть весь город абсолютно прошли пешком. И дойдя до Волкин-стрит, была уже ночь, и там стояли бочки, а на них сидели тайские девушки, на таких на дощечках. Нужно было попадать туда мячиком, и они там, от этого да, падали. В бочку с водой да, ну а меня просто как бы добрые, сильные мужчины взяли и головой вниз туда засунули, в эту бочку. Отлично. И в период санкрана город гуляет по-разному, в разных частях города, в разные дни происходит вот это вот безумие все. Здесь с числа 18 обычно на накла ну а 19 в заключительный день все перемещается на централь Город продолжает весь еще гулять, обливаться, но основное действие перемещается на центральную улицу, туда мы сейчас и отправимся. Кольцо, фонтан. С фонтана с этого тоже, кстати, буду набирать на санкраном часто. Проезжаем мимо терминала 21. Кто помнит, что раньше было на месте этого торгового центра? Ты помнишь? Ну, я-то, конечно, помню. Тут вот. был второй офис, телевидение. Да, конечно, тут был второй офис у нас. На втором этаже плазы, очень странные плазы. Вот сейчас на видео, на заднем фоне, это вот та старая непонятная плаза. Она была вечно полупустая, только на первом этаже работали магазины, продавали там чемоданы, да? Да, давайте. А на втором единицы. этаже был единственный офис, это наш телевидение. Ну и она была очень невостребованная, поэтому ее снесли к чертям, и построили такой классный торговый центр. Ой, как страшно. ⁇ ё-моё, ядрен батон, что делаешь? Вот такая сейчас бич роут. Ее продолжают ремонтировать активно. Повезло то, что это в районе пятизвездочных отелей сейчас происходит. А отели закрыты. И постояльцам да. не пришлось смотреть вот на это все пробираться через ямы к пляжу. А тем, кто во второй части, не повезло. В самый сезон у них там были вот эти вот все раскопки. Да. На бич роут. Обычно все отели и торговые центры устанавливают специальные сцены, делают сверху поливалки. То есть, если у вас нет друзей и компаний, вы не знаете, куда присоединиться, вы всегда можете прийти к какому-то отелю, к Централ-фестивалю и там затусить. Как раз в заключительные дни Санкрана. Да, 18-19. И у нас, кстати, в Паттайе 18-19 называется One Life. Потому что вообще-то сон-кран закончился еще 15 апреля. Но Потая, как говорится, всегда стояла в стороне и отличалась особым фаном. Поэтому здесь все продлили со всего, хотела сказать, города со всей страны. Сюда, наверное, едут как раз вот на этот фестиваль. 18-19 число. Только в Паттайе. Больше нигде. Это видео снято ровно год назад. Седьмая, восьмая сойка с го барами и Централ Фестивале, и в сторону Роял Гардена. Это самое-самое вот здесь разгульное идет празднование. Здесь больше всего людей. Вот такие вот толпы, как вы сейчас видите. Мы в том году пришли сюда с детьми. Дети первый раз были. Дети были первый раз. Мы не полезли, конечно же, в эту толпу. Мы гуляли около... Руэлгардена, там подальше, где поменьше людей. Но при том, что мы были с детьми тогда, я бы не рекомендовал, наверное, вообще с детьми ходить с маленькими на такое мероприятие. Но не в центр Только... города. Не в центр, детям да. интересно, если где-то стоять возле Они дома, с удовольствием да? побрызгаются, да. но в центре совсем дурдом, в толпе дурдом. И могут быть неприятные моменты, когда подойдут ребенку и замажут его всего тальком, и он начинает да. плакать, и ему неприятно. Здесь соседствует все вместе. Сначала от города идет шествие. Шествие возглавляют монахи, которые всех а, благословляют. Едет статуя Будды, ее окропляют водой. Быстренько они проезжают здесь и удаляются дальше, потому что здесь как бы монахи и, извините, бабы показать показывают. Монахи и бабы не очень совместимы. Да, в этом году бич тоже немножко пешеходная. Тоже по ней можно немножко идти, да, прям да. по дороге. Но не потому, что ее закрыли, а потому, что вот карантин в городе. Бары. И стойки. И стойки, на которых должны танцевать тайские девушки. А сейчас там стоят стулья. А в центре этого дурдома между барами и фестивалям находится полицейский участок центральный Потайский. и полицейские тоже принимают активное участие Да, как это ни странно, полицейских тоже можно и обливать, и мазать этими пастами и фотографируются все с ними, обнимаются. На самом деле, то есть с уважением все равно. То есть обычно тайцы подходят к полицейскому, типа, типа, можно, можно, он говорит, окей, давай. И я так аккуратненько, это красным. По большому счету никакая униформа вас не спасет. Хоть вы из банка идете, хоть вы продавец 7-11. Есть одно негласное правило: никогда не обливают торговцев. Потому что Сонкран это еще и возможность людям заработать немного денег. Они продают еду какие-то, закусочки маленькие. Торговцев, как раз которые торгуют именно едой. Они, они стоят, где, да, вдоль где, дороги, да. всем, чем они торгуют, да, хоть еда, их, хоть... их обычно не обливают, тем более не обливают кухню на колесах, да, да что, потому что из нее же есть. Но, кстати, работников 7-11 тоже не, обычно не обливают. магазин-то не Потому заходит, что, понятное дело, нет. что человек идет в униформе, нет, даже который вы, вы вышел вот так вот, он идет в униформе, и тайцы не стараются не обливать. Ему сейчас заходить в магазин в кондиционер мокрым. То есть тайцы не обливают, а вот иностранцы, они не всегда понимают, и они могут, конечно, плескануть от души. Причем будешь говорить им, не надо, не надо, там. Но Это их только больше раз нас, вас. Их, нас, вас, да. И вискарь, который в них, в нас, вас. Седьмая сойка вечеровод. Ну и что говорить, я, наверное, покажу. Пожалуй, не все то, что я снял в прошлый в онлайн можно показывать в этой передаче, точнее, может быть и можно, но я опасаюсь, что за некоторые слишком откровенные кадры а, могут забанить это видео, поэтому я сделаю сейчас видео нарезочку, такую под музычку, интересненькую, горяченькую, вставлю туда все самые интересные кадры и опубликую отдельно на канале в следующем видео. 18+. Без... 18+. Ну, не 18+, там нет ничего такого, но кто его знает, это YouTube, да. Кому интересно посмотреть, как это было в 2019 году, как это должно быть сейчас и как это, как это обязательно будет, переходите по ссылке в описании, либо в конце этого видео. И еще, я надеюсь, вам понравилось это видео а, с таким небольшим нашим архивом. И у меня еще много, ну достаточно, заначки. заначки достаточно много видео, которое я так или иначе снимал последние пару лет а, из наших поездок. И снимал, снимал, и некогда было монтировать, потому что я сильно-сильно работал. Вот поэтому, наверное, я сейчас за них возьмусь так, чтобы они не сильно были привязаны по времени и показывали те места, которые ну и так будут работать после этого всего карантина. Чтобы было и интересно, и полезно, и вложить, и в общем... Напишите, как вам эта идея в комментариях. Ну и, может быть, уже хватит пустых улиц и карантина, и так уже все все поняли. Наверняка это тоже вас окружает в ваших городах и странах. Давайте что-нибудь позитивное, веселое. Давайте покажем контент, который был до. Наш красивый и любимый Таиланд. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ваше обязательно мнение. Кстати, спасибо за идею этого видео пользователю с ником LG, и второму пользователю с ником Юрий Воробейкин. В диалоге под одним из предыдущих видео, они дали такую замечательную идею, как показать ну, санкран, который был. Что мы сегодня и сделали. Поэтому спасибо за идею. Пишите больше ваших комментариев и смотрите видео про санкран. Пока! Только блогеры остались, потое ходят по улицам. Друг на друга натыкаются. Друг, друг друга тычет камерами.